Всем привет, с вами Филипп Энд. И сегодня мы поговорим о очень важной теме, которая касается каждого ученика Как спрятать шпаргалку? Как списать без палева? Меня очень радует, что моими способами списать уже воспользовалась пол-России Поэтому вторая часть Поехали! Первый способ Для этого нам понадобится смартфон и ваш рот Так, э, ребята, значит, сейчас я вам дам тупое задание, э, решение которого знает только вон тот батан, который, естественно, не даст списать Так что давайте достаем двойные листочки. Приступим! Аккуратненько достаем из кармана ваш новый iPhone 6s. Это не айфончик 6s. Лично я этим способом начал пользоваться постоянно, потому что это самый беспаленный способ. Особенно, когда тебе нужно вбить в поиск какой-то ответ, и ты не сидишь, не вбиваешь каждую букву, а просто такой биро. Окей, гугл, каков состав вселенной? Ты что, дурак? Сидим, читаем задания, аккуратненько нажимаем на микрофончик. Главное сделать звук потише. Итак, в каком году была Первая мировая война? Переходим по первой попавшейся ссылке. Мы видим ответ. Все готово. Переходим ко второму способу. Для этого способа нам понадобится карандаш и класс, в котором мы будем решать задание. Берем карандаш, затачиваем его тонко-тонко, чтобы было еле видно. И пишем на партии. Ну да, это слишком просто. Пишем на стуле сидящего впереди товарища. Это очень беспалевный способ, лично я таким способом умудряюсь все время списывать. Готово. Если вы даже будете пойманы во время списывания, доказать то, что это сделали именно вы, почти что невозможно. Главное быть настойчивым. Третий способ для наглых. Приступим. Для этого способа нам опять же понадобится... Телефон, наушники и диктофон, встроенный в телефон. Думаю, вы уже догадались о чем идет речь, однако не совсем. Заранее дома, либо до начала урока, диктуем на диктофон то, что вам понадобится. Подпишись на канал, либо ты завалишь контрольную. Не, ну, к примеру. Ну а дальше вход идут наушники и ваша кофта, которая должна быть на вас надета заранее. Теперь берем наушник. Проводим его через рукав. Ла, ла, ла, ла, ла. Выводим наушник к ладони И закрепляем его Ну а теперь вставляем кончик в телефончик И слушаем то, что мы записали Итак, проверим Подпишись на канал, либо ты завалишь контрольную все отлично, а теперь просто делаем вид, что мы размышляем о чем-то высоком. Даже если подойдет учитель, то мы просто можем вернуться в исходное положение, тем самым не спалиться этот наушник. Ну а если же сучка докопается, то просто. У меня ничего нету, иди на. Четвертый способ, думаю, знаком многим, но тем не менее я вам о нем расскажу. Для этого нам понадобится. Листок с заданием и чистый листок, желательно с дешевой бумаги. Так как обычно в дешевых тетрадках лежат листы, которые совсем уж полупрозрачные. Поэтому мы кладем полупрозрачный листок сверху. Просто скатываем под копирку задание, которое находится и листом ниже. И все, воля готово. А чтобы беспалево вытащить листок уже с готовыми ответами, вы просто можете по привычке запихать все листы себе в рюкзак. А потом... Ой, я же забыл, я ж запихал туда листок И достаете верхний слой На котором окажутся уже переписанные ответы И просто сдаете Этот способ стопроцентный и всегда работает Итак, с вами был Филипп Энд Подписывайтесь на мой канал А также расскажите об этом видео своему лучшему другу И может в следующий раз его мамка выпустит погулять Пока! Хочу предложить вам оформить подписку на мой канал ниже. Это абсолютно бесплатно, так что давайте вперед! Пользуясь случаем, хочу прорекламировать свое прошлое видео, в котором я также рассказывал о том, как успешно списать на контрольной либо на экзамене. Тут будет ссылка, кликайте и переходите на прошлое видео. Прошлое видео очень крутое. поставь, подпишись на канал. поставь, подпишись, на канал, поставь.